Ух ты, и снова я, Александр Криволап Печенеги. Ребятка, всем привет! Сегодня, 18 июня 2021 года. Сегодня видео отчет о моем, о наших персиках, которые были посажены в 2018 году. Итак, напоминаю вам, что в 2018 году мне дали три косточки из персика, которые растут у друзей. Какой сорт, ребятка, я не знаю, но он не вымерзает. Осенью 2018 года я вскопал на участке и посадил косточки из персика на глубину... 10 сантиметров. Залил водой, замульчировал. Весной 2019 года все мои три косточки персика дали всходы. Целое лето мы мульчировали, мы рыхлили землю возле персиков. Зиму с 2019 на 2020 год наши персики зимовали на участке. Мы их не укрывали. Только обвязывали от зайца. Весной 2020 года персики пересадили на постоянно, на постоянное место. Вот сюда, ребят. И вот сегодня 18. е Июня 2021 года. Как видите, наши персики растут. Подаем ближе к персику. Вот, ребятки, я весной этого 2021 года все веточки поубирал. И так более-менее сформировал деревцу персика. Персик дал хорошие побеги. Смотри. Где-то 40-45 сантиметров. Курчавости, ребятка, на персику нет. Обрабатывал я персик препаратом Хорус. Хорус это фунгицид системного действия для защиты растений. Инструкцию по применению найдете в интернете. Видите, курчавости на персику нету. Этот персик, самый первый, вырос до метра в высоту. Идем к, ко второму персику, ребятка, пошли, Пойдемте. Вот, ребятка, второй персик. Этот персик я формировал в виде чаши. Тоже, видите, курчавости нет, ребята. Обрабатывал. И этот персиком я препаратом Хорус. Этот персик Ждал побеги, молодые побеги, где-то 50 сантиметров. Ну, будем ждать. 2022 год. Я надеюсь, что на этом персике будет первый урожай. Видите? Курчавости на этом персике нету. Обрабатывал я препаратом хорус один раз ну что ребятка пойдемте еще к третьему нашему персику этот персик вырос где-то сантиметров на 90 идемте ребят третьему персику здесь посажен возле персика горох Горох, горох. Любим мы горош. Горох. За горохом, ребята, посажен грецкий орех сорта Кочерженко, который я вырастил из орешков. Там 16 или 18 растений грецкого ореха сорта Кочерженко. Это будет отдельное видео. Я сниму через время. Там тоже хорошие побеги дал. Грецкий орех сорта Кочаженко. Так, ребятки, идем мы к нашему персику. И этот персик был вырастен из кусточки. Я формировал этот персик в виде чаши. Видите? Нету курчавости листьев. Курчавости листьев нет. Этот персик дал побеги где-то 50-60 сантиметров. Самое главное, чтобы персик перезимовал зиму с 2021 на 2022 год. Это самое главное, ребятка. Укрывать я не буду и в этом году. Только замотаю от зайца, чтобы заяц не погрыз ствол персика. Красавец персик. Отойдем чуть-чуть. Вот так. Ребят. Красавец, да? Ну я надеюсь, что в 2022 году. Этот персик даст первый урожай. Кто желает узнать, видео мы снимем в 2022 году с первым урожаем. Я же говорю, главное, чтобы этот персик перезимовал зиму с 2021 на 2022 двадцать второй год это самое главное ребята в нашем деле этот персик будем еще формировать в виде чаши этот чаша будет идем в персику этот тоже в виде чаши будем формировать И этот самый первый персик вот этот вот, будем формировать в виде дерева. Ну все, ребятка. Вот я и сделал отчет о том, о персиках своих которые были посажены в 2018 году, которые были выращены из косточек. Так что, ребята, сажайте косточки и хорошего вам урожая персика. Хороших вам урожаев с персика. Ну и все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап Печенегий. Пока-пока, ребят. Персики, персики, персик, персик. Курчавости, ребята, нету. О. Курчавости нету, ребят. Показываю. Чистый листок. Чистый лист. На персике чистый лист. Идем ко второму. То же самое. Чистый лист, ребята. Обрабатывал препаратом Хорус. Инструкции по применению найдете в интернете. Препарата Хорус. И к третьему. Смотрите, ребята, курчавости нету. Чистый зеленый лист Персики просто красавцы Будем ждать, ребятка, урожая В 2022 году Пока-пока, ребятка Сегодня 18 июня 2021 года Вот и сделал я отчет О проделанной работе по выращиванию своего персика из косточек. Пока-пока!